Всем привет! С вами Анастасия Мадейра и канал Секреты Роскошных Волос. Сегодня у нас с вами тема очень серьезное выпадение волос. И я дам вам свои рецепты, которые дважды в моей жизни спасли мои шевелюру. Поехали! Каждый человек теряет в среднем в день от 50 до 100 волосков. То есть это норма. Если у вас всегда на расческе остаются волосы, в этом нет ничего страшного. Конечно, причин выпадения волос очень много. Но самыми распространенными является стресс, гормональный сбой и неправильное питание. Вы сами поймете, когда у вас совсем все плохо и действительно волосы лезут приедями, тогда нужно обращаться, конечно же, к врачу. В моем случае волосы действительно выпадали очень сильно, но я решила этот вопрос при помощи народных средств и ухода за волосами. Сегодня я вам их расскажу. Почему-то, когда начинают выпадать волосы, кажется, что нужно их меньше мыть, для того, чтобы меньше травмировать, но это совершенно не так. Мытье волос не влияет на процесс выпадения волос, поэтому мыть волосы необходимо в том же режиме, в котором вы это делали раньше. После мытья, вот эти вот все движения полотенцем, это все нужно убирать. После того, как вы помыли голову, не нужно сразу ее расчесывать расческой, потому что мокрые волосы, они всегда запутаны, и с ними очень тяжело расческа справляется. И естественно, расческа выдирает даже здоровые волосы. Но когда вы заметили, что ваши волосы действительно стали выпадать Сразу же нужно отказаться от краски для волос и от тугих причесок Нам нужно исключить все вредное и наполнить волосы полезными микроэлементами Сейчас этим и займемся Первый совет, который вообще на самом деле изменит вашу жизнь, состояние вашей кожи, состояние ваших волос, ногтей в лучшую сторону Это вода Пить воду нужно обязательно каждый день Мы, к сожалению, об этом забываем Специальное приложения на телефон нам напомнит, напомнят, вы выпьете стаканчик воды и, соответственно, улучшите состояние вашего организма Пар. Вы знали, что пар очень хорошо влияет на состояние нашей кожи. Все распаривается, и это очень благотворно влияет на волосяные луковицы. Как можно сделать это в домашних условиях, если нет возможности все время ходить в турецкую баню? Взять полотенце, окунуть его действительно в кипяток, потом отжать и положить себе на голову. И походить с этим полотенцем, пока оно не станет холодным. Такие процедуры я проделала 2-3 раза в неделю. Я вообще не понимаю людей, которые пренебрегают этим способом и до сих пор не делают себе массаж головы. Тем более все инструменты, которые вам для этого необходимы, есть на ваших руках. Можно в разы улучшить эффект от массажа головы, если при этом использовать масла. Мое любимое масло розмарина, о котором я уже не раз говорила. Вам нужно взять любое базисное масло. Это может быть кокосовое масло, касторовое масло, оливковое масло и капнуть туда две капли розмаринового масла. Нанести смесь масел на кончики пальцев, помассировать хорошенько кожу головы, затем оставить все это на три часа желательно опять же одеть пакетик все как обычно в масках и затем смыть водой шампунем естественно я делала такую процедуру два раза в неделю и она действительно помогла мне справиться с выпадением волос то есть я это действительно ощущала на своей расческе еще один очень крутой способ для борьбы с выпадением волос и вообще по уходу за кожей головы – соляной скраб. Вам понадобится обычная поваренная соль. Единственное, что нужно упомянуть, у вас не должно быть никаких ран на голове, потому что если вы будете делать такой скраб, ранка начнет очень сильно щипать. Вам необходимо ополоснуть волосы теплой водой, без каких-либо косметических рез, после чего в течение 10-15 минут втирать в кожу головы поваренную соль. Затем необходимо ополоснуть голову теплой водой. В среднем после 6 таких процедур вы увидите результат. Есть огромное количество самых разных масок из натуральных ингредиентов Но я выбрала лук, потому что луковую маску расваливают просто все А самое главное, что это очень доступный ингредиент Рецепт моей луковой маски Вам необходимо взять одну луковицу, добавить туда чайную ложку меда Все это перемешать Если волосы очень сухие, то можно еще пару ложек оливкового масла После этого вы берете эту кажицу, наносите ее на корни волос Оставляете на 30 минут примерно Сначала смываете саму маску водой и буквально через одну минуту можно уже промыть еще шампунем волосы. Конечно, запах у такой маски не очень приятный, но зато эффект от нее вы увидите очень скоро. Луковая маска – это одна из самых лучших масок против выпадения волос. Но еще один секрет, если вы хотите насытить ваш организм полезными элементами, а также очистить их от шлаков, обязательно пейте этот напиток. Он, конечно, не самый приятный. На стакан воды вам необходимо добавить 2 ложки яблочного уксуса. Это очень крутое средство, оно прям сразу отражается на коже и на волосах. Эти методы помогли моей шевелюре, я надеюсь, что они помогут и вашей. Не пренебрегайте народными средствами, потому что они в сочетании с правильным уходом за волосами способны сделать с вашей головой действительно чудо. Ну а с вами была Анастасия Мадея. Подписывайтесь на канал Секреты роскошных волос, вас ждет еще огромное количество интересных видео об уходе за волосами. Пока-пока!